Приветствую уважаемых гостей и подписчиков нашего канала. Перед просмотром не забудьте подписаться, поставить лайк и нажать на колокольчик. Как стало известно и о Prime Crime, вчера в Сочи после продолжительной болезни ушел из жизни 80-летний местный вор в законе Михаил Никурадзе, более известный в криминальных кругах как Луа Самтрецкий. Впервые Луа был осужден по указу в 1960 году. До развала СССР сам Тредец еще пять раз попадал за решетку. Помимо грабежа, побега, сопротивления и мошенничества в послужном списке Миха-Никурадзе, значатся такие экзотические статьи, как недонесение о преступлении и нарушении правил дорожного движения. Находясь с середины и до конца 80-х в тюрьме Тулуна, Луа оказал существенное влияние на распространение воровской идеи в Восточной Сибири. Последний срок, полтора года колонии, ветеран воровского движения, которого сочинские оперативники не оставляли в покое, оттянул за патроны по приговору Адлерского суда, шесть лет назад в Пермском крае. В прошлом году воровской стаж Луа, перевалил за 60 лет. Из шести действующих воров уроженцев сам и покойный, являлся старейшим.